Добрый день, друзья! Я сегодня хочу рассказать о том, чем же я занималась с фиалками всю весну. Если вы начинающий фиалковод, как я, вы хотите размножить фиалки, завести себе большую коллекцию. Также я в этом году заказывала очень много себе черенков, укоренённых листиков и деток фиалок. И сейчас хочу вам рассказать о том, какой же, чем же лучше пополнить свою коллекцию, как лучше пополнить свою коллекцию и поделиться впечатлениями от заказов. Итак, у каждого способа пополнения коллекции есть свои положительные и отрицательные стороны. Вот это представитель одного из моих заказов. Это царь горох Ну, как вы можете видеть, мой царь-горох где-то потерял свои горошины. Это второе цветение. Вот заказывала у одного фиалковода, который серьезно как бы занимается продажей растений. И вот такого царь-гороха. Получила в итоге. Получила с Ну, вот так он цветет. Что еще в этом заказе было плохого? Вот второе растение. Это растение уже три месяца в моей коллекции. Во-первых, получила чахлым-дохлым. После паутинного клещика. Это говорит о чем? Как я узнала? Эти листики очень-очень твердые. И вот такой формы. Это значит, что присутствовал паутинный клещик. Вот, Пришлось и обрабатывать на карантине, и все, еле, еле. Мое растение вышла из такого плохого состояния и пошло в рост. Вот. Риск инфекции и, видите, задержка какая в развитии растений. Итак, хочу рассказать вам о втором. В способе пополнения коллекции получения укорененных листиков вот это все в основном укорененные листики которые я получила в заказе они росли у хозяйки на фитиле и детки имеют вот такой видите чахлый дохлый вид уже этот заказ у меня больше месяца. Некоторых деток я отсадила. Тех, которые были съели еле детками, я выращиваю без фитиля и без пакета. Они сейчас немножко в более нормальном состоянии, вот такая эта детка. Вот. И отсаженные детки имеют вот такой вид. Видите, никак они в человеческое состояние не придут. Вот, пожалуйста, моя детка, которая выросла без фитиля и без пакета, или там пластикового контейнера сверху. Вот она такая, жизнерадостная, так скажем. И та детка, уже отсаженная мной, уже месяц живущая самостоятельно. Вот такая чахлая, дохлая. Я не знаю, какое растение у меня с этого получится. Некоторые листики вообще испортились, и деток не дали. Вот здесь тоже был листик, он благополучно убер, оставил таких недоросших деток, ну, это тоже, тоже с этого же заказа. Ну, посмотрим, в каком состоянии, как мне удастся их вычухать, и какими будут эти детки. Пока они очень непривлекательные, вот как это. А некоторые вообще нарастили огромные стволы э, с такими миниатюрными листиками. Не знаю, что получится. И получится ли вообще что-либо. Ну, вот и третий способ. Тут нам подошли. Вот это один из заказиков мой, мой который пришел просто свежесрезанными листиками. В чем положительная сторона? В том, что свежесрезанные листики стоят намного дешевле, чем детки или укорененные листики. Вот. особенно если вы покупаете в большом количестве. Но вот эти свежесрезанные листики, видите, стоят с 15.04, сегодня 10 июля. И у нас такой вид. Да, они нарастили, все нарастили корневую, но деток, как вы видите, пока пока они не дали. В чем преимущество этого способа получения посадочного материала? Во-первых, он дешевле, компактнее, вы меньше платите за пересылку. Во-вторых, вы Входящую обработку очень легко сделать вот, от всяких вредителей и болезней. Но отрицательная сторона. Видите, уже третий месяц деток нет. Непонятно, когда они получатся. Часть листиков отходит в процессе укоренения, часть отходит, некоторые не дают деток. И по полугода также вы ждете и не получаете сорт желаемый сорт вот. второй способ получения э, укорененных листиков с проклюнувшимися детками я покупала только с проклюнувшимися детками но ну, вот вы видите каких дет... какие детки у меня были на этом, этих растениях вот видите они уже больше месяца здесь сидят и только чуть-чуть приходит в нормальное состояние вот, или вот такие вот в таком состоянии. Вот тоже здесь э, листик с проклонувшейся деткой был. Не знаю, выживет ли эта детка, что получится. И получится ли вообще что-либо. Вот, пожалуйста, тоже. Все, здесь, по-моему, листик даже начал портиться. Так что я второй раз заказываю вот такими, таким способом. Очень неэффективный, на мой взгляд, способ. Чем э, плох? Способ, казалось бы, вот вам детки уже выслали, вроде все хорошо, осталось только вырастить. Во-первых, как в этом случае мы можем получить или пересорт, или спорт. В заказе прошлого года из 10 заказанных мной растений 3 было пересорт, вместо АВ речной феи я получила озерной феи, вернее, авой озерной феи с рюшиками. я получила РС озерную фею. Вместо Лилон Лила я получила Лягушонка. И третий неопознанный мной сорт был вместо Наташи Ростова. АВ Наташи Ростова. Вот я ожидала получить три прекрасных растения, на мой взгляд, но получила совершенно другое. Я занималась, тоже потратила время, Надеялась, что у меня это появится в коллекции. Также еще плохо обрабатывать. не очень удобно эти растения, которые с каким-нибудь вредителем. Вот. Ну, и тоже непонятно, если я вот такой купила, получится ли у меня ожидаемый сорт. Я не знаю. Не уверена. Вот и все. Вот мои рассуждения на тему приобретения, пополнения коллекции, приобретения новинок в своей коллекции. Кому было интересно, спасибо за просмотр. До свидания, до новых встреч. Хорошего цветения вашим растениям. А вам здоровья.